Всем большой привет! Сегодня посмотрим еще одно очень зеленое комьюнити. Это проект Jury Hills от застройщика Arada. И по сути, по дубайским меркам, это не очень крупное комьюнити, всего лишь на 249 вилл и таунхаусов разного формата. Подробно о проекте мы сейчас с вами поговорим. И на самом деле участок, на котором проект расположен, он в принципе позволяет туда воткнуть чуть ли не вдвое большее количество домов, но здесь застройщик решил отдать большое количество территорий под внутреннюю инфраструктуру и озеленение. И, в принципе, мы сейчас с вами вот находимся, по сути, не знаю, что это, курилка какая-то, лаунж-зона, относящаяся к sales офису да, и вот даже здесь мы видим, что застройщик так санкцентировал внимание на озеленении, но мало где вы увидите такие вот высокие деревья, чтобы были выслежены без крайней необходимости на то. Да, и вот именно такими деревьями будут отделены дома и таунхаусы от соседей. Получается, что даже если у вас там уже начинается стена соседнего дома, то как бы вот эта живая изгородь, она делает такое соседство близкое гораздо комфортнее. В общем, пойдемте смотреть проект сейчас на большом плане и обо всем подробнее расскажу. Сам проект расположен в районе Production City, здесь отличная транспортная доступность. Так, до Дубая марины здесь 10-12 минут максимум, но что важнее, это непосредственное соседство. Так вот, через дорогу у нас расположено не что иное, как Джумейра Гольф Estate, и это крупнейший и главный гольф-клуб во всем Дубае. Для понимания, на открытие этого гольф-клуба приезжал сам Тайгер Woods лично. И даже на макете вы видите, что это по-настоящему огромное комьюнити. С большим количеством я не готовился, честно говоря, не знаю, сколько лунок. Но э, поверьте мне, что если вы этим видом спорта увлекаетесь, то лучшего места для того, чтобы в гольф поиграть, вам в Дубае точно не найти. Так что добро пожаловать. Ну и на этом общем плане мы сейчас видим, вот с этой стороны от дороги, вот это пятно, это и есть Jury Hills. Ну, относительно, как я сказал, не крупный проект, особенно относительно комьюнити а, Jumeiro Golf Estate. А в свое время комьюнити Jumeiro Гольф Estate стала по-настоящему успешным проектом, и а, там очень хорошо выросла цена на недвижимость. А, сейчас не так легко там что-то найти как в аренду, так и на перепродаже адекватных вариантов крайне мало. И, кстати, это один из а, факторов которые обуславливают привлекательность проекта Jury Hills, потому что, будучи непосредственными соседями, вы сможете инфраструктурой своего старшего брата, скажем так, пользоваться. В том числе вы сможете вступить в гольф-клуб, если вам интересна тема гольфа. Для понимания, это доступно людям с улицы, то есть туда могут вступить либо резиденты Jumeir Гольф Эстейт, либо Юри Hills. Само членство оно платное, но помимо этого оно еще и недоступно для кого бы то ни было с улицы. И чтобы вам это было все делать немножко веселее, застройщик а, здесь при покупке любой недвижимости, как таунхауса, так и виллы, вам дарит еще и гольфкар. Ну, такая прикольная акция, на мой взгляд, очень такая, я бы сказал, тематическая, что ли. Ну, давайте подробнее на макете посмотрим, что нам здесь предлагает застройщик. И, по сути, здесь у нас выбор сводится к таунхаусам. А, вот они в линию изображены. Угловые четырехкомнатные, посерединке трехкомнатные. Минимальная площадь начинается от 180 квадратных метров, если мы говорим о трехкомнатном таунхаусе. И минимальная цена от 3 миллионов 950 тысяч дирхам. А здесь в центральной части вы видите виллы. Но ну, здесь конкретно на макете изображены виллы а, с бассейном, также они бывают без бассейна. Так, самая доступная пятикомнатная вилла без бассейна начинается от 7,5 миллионов дирхам. А посередине вы видите здесь футбольное поле, теннисный корт, прогулочные зоны, воркаут-зона, детские площадки, спортивные площадки, в общем, зоны общего пользования и инфраструктура. Что касается подробных каких-то деталей, планировок, цен, здесь много типов разных вил, Они есть разные как по площади, по количеству комнат, так и по таким фишкам, как вот некоторые виллы упакованные домашними кинотеатрами под ключ. Поэтому оставляйте заявку, и наш специалист свяжется, скинет вам брошюру, скинет вам планировки, скинет наличие. Для общего понимания я сейчас покажу вам отдельно макеты вилл. То есть вот бывают такие виллы с бассейном. Это, мне кажется, шестикомнатная вилла, если не ошибаюсь, да. Она как раз будет идти с домашним кинотеатром под ключ. Здесь есть виллы без бассейна совсем, вот, самая простая вилла будет выглядеть примерно вот так. И аналогичная вилла, но с бассейном, пятикомнатная, будет выглядеть вот таким вот образом. А это отдельный макет таунхаусов. Ну вот здесь видно, есть посерединке, а есть угловой. Угловой, конечно, поинтереснее, у него и а, площади побольше, ну и в целом сам он больше. Сдаваться все это будет, как обычно, конечно же, в Дубае с ремонтом. Будет кухня, то есть как кухонная мебель, так и кухонная техника. Все остальное вы уже будете оснащать самостоятельно. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И мы с вами сейчас переместились непосредственно на одно из многочисленных гольф-полей данного комьюнити. И не знаю, видно вам, не видно. Тут ребята активно клюшкой размахивают. Вообще не особо представляю, как можно попасть в лунку, ну, скажем, вот на отметке, там, 275. Я отметку-то отсюда плохо вижу, не то что лунку. Кстати, напишите в комментариях, кто знает, вот 100, 200, 275 – это чего вообще? Какая единица измерения? Ярды, может быть? За такие гольфы, если есть, пишите. Ну, а мне вообще хочется отметить, что кайф подобных комьюнити не только и, может быть, даже не столько в возможности поиграть здесь в гольф, сколько в целом, во всей инфраструктуре, которая все это окружает. То есть это большое количество всяких прогулочных зон, зон озеленения. Ну вот вам, пожалуйста, не гольфом единым, да, есть футбольная площадка. Правда, она там что-то как-то одинока, совсем никто не играет на ней. В отличие от гольф-полей, где, ну, действительно, я вижу, что многие приезжают сюда поиграть. Вот плюшки потом сложили, уехали, приехали, новые. То есть это все действительно здесь живет, но сейчас, наверное, еще просто хороший сезон для этого не очень жарко и можно действительно в кайф приехать поиграть, причем доступ свободный, то есть в принципе вы можете сюда просто приехать из любой части Дубая, не знаю, погулять, а зайти в ресторан поужинать. Здесь действительно огромная территория и много всяких прогулочных зон и не обязательно вам для этого жить постоянно. И более того, редко где вот так вот можно с камерой в Дубае походить спокойно, ну, когда речь идет о каких-то закрытых комьюнити. Обычно Security подбегает и просит съемку прекратить. Здесь с этим проблем нет. Что ж, на этой ноте, наверное, я обзор буду завершать. Кому интересуют детали по сегодняшнему проекту, оставляйте заявку, наш специалист свяжется с вами, вышлет всю подробную информацию, также предложит вам альтернативы, в том числе есть альтернативы и в других гольф комьюнити, тоже с удовольствием предложим. Я с вами на этом прощаюсь, с вами был Искандер, Санса Целлер, всем пока!